Всем привет, друзья! С вами Александр Поптевич, и сегодня мы поговорим о семи навыках высокоэффективных людей по Стивену Кови. Однажды, лет 8-9 назад, я задумался над тем, что должны же быть какие-то навыки, которые заранее кто-то уже описал, которые позволяют людям развиваться, личностно расти, достигать своих целей, быть эффективными, ну и, наконец, счастливыми. И вот эти семь навыков уже давно были описаны. Давайте начнем! Первый навык – будь проактивным. Наша жизнь состоит из внешнего мира и внутреннего мира. Внешний мир, внешние обстоятельства – это то, что мы с вами не можем контролировать. Это государство, полиция, законы и так далее. И внутренние обстоятельства или внутренний наш мир – это наши установки, мировоззрение, осуждения, то, что позволяет нам принимать по жизни решения. Так вот, проактивность. Предполагает, что вы принимаете жизненные решения, исходя, прежде всего, из своих внутренних убеждений. Внешняя среда посылает вам запрос, вы обрабатываете его в своей черепной коробке и только потом принимаете решение. Это так делает проактивный человек. А реактивный человек просто реагирует на события, минуя этот фактор обработки информации. Проактивный человек инициирует происходящее и несет за это ответственность. В этом огромная разница между реактивным человеком, который просто реагирует на события, и тем, который предвосхищает эти события. Будьте проактивны. Второй навык. Начиная, представляй конечную цель и постоянно об этом думай. Представляй конечную цель в мельчайших деталях, как будто это уже с тобой случилось. Я приведу пример. Однажды я захотел спортивный автомобиль и представлял в мельчайших деталях, как я в него сажусь, как я чувствую руль обшитый алькантарой, звук двигателя, выхлопа и так далее. И все эти ощущения были буквально на кончиках пальцев. И через полгода этот автомобиль у меня появился. Но не просто так. Естественно, я выстроил цепочку действий, которые я должен был совершить для того, чтобы у меня у меня это все получилось. Есть второй немаловажный фактор, когда вы представляете конечную цель, проходит определенное время и вы всегда можете сделать ревизию, не сбились ли вы с этой цели и какие действия вы сейчас предпринимаете для того, чтобы ее достичь. Начиная, представляй конечную цель и помни, что действие без сфокусированности и видение конечной цели результата не принесут. Только последовательность действий и только видение конечной цели. Третий навык. Сначала важное. Да, друзья, сначала нужно выполнять важные дела, а потом уже второстепенные. И весь сумбур заключается в том, что мы все прекрасно об этом знаем, мы прекрасно об этом осведомлены. Но почему-то мы сначала выполняем легкие рутинные задачи, а затем переключаемся на более значимые. Но надо делать все с точностью да наоборот. И в определенный момент, когда я пересмотрел свой подход к решению сначала важных задач, а потом второстепенных, все стало идти максимально быстро в гору. Вспомните, в школе вам родители говорили, сначала вы выучи сложные уроки, а потом простые. Но ну, вы сначала учили простые, а потом сложные. Кто так не делал? Этот навык можно еще переформулировать. Назвав его «Действуй, исходя из приоритетов». Все очень просто, друзья. Если мы посвящаем время в первую очередь рутинным делам, то в конце дня, как правило, не остается времени совсем на что-то важное. И вот проходит день, неделя, месяц, и вы понимаете, что вы очень сильно отстали от своих первоначальных планов и рушится все ваше развитие. Действуйте, исходя из приоритетов. Следующие три навыка будут посвящены коммуникации. Итак, представим, что вы уже достаточно проактивны, можете предвосхищать события и направлять свою жизнь в нужное вам русло, четко видите поставленные цели и движетесь к ним, а также можете выделять важные дела, а затем второстепенные. Выходит, навык появляется, действуй в духе «выиграл-выиграл». Вы можете строить свою стратегии общения с людьми двумя путями – в стратегии «выиграл-проиграл» или «выиграл-выиграл». Но стратегия «выиграл-проиграл» заранее обречена на провал, поскольку рано или поздно накопится огромное количество недовольных людей в коммуникации с вами или ваших неудавшихся бизнес-партнеров, и ваш бизнес пострадает. Стратегия выиграл-выиграл дает наоборот огромные преимущества коммуникации между людьми. Это поиск компромисса, поиск обоюдно полезных решений. И эта стратегия идеальна в деловых переговорах и особенно в продажах. Плохой продавец. Просто продает свой продукт, а хороший продавец удовлетворяет нужды и потребности клиента. Стратегия выиграл-выиграл не замыкается на одном бизнесе, а в целом позволяет личностно развиваться и создавать позитивное окружение, с которым вы вместе растете и развиваетесь. Пятый навык. Сперва понять, а потом быть понятым. Только в такой последовательности, друзья. Зачастую мы, обладая своими желаниями, потребностями, продвигаем в первую очередь только их, забывая о потребностях собеседника. И для того, чтобы эффективность наших переговоров, просто межличностного общения или продаж была на высоте, мы все должны перевернуть с ног на голову и сначала пытаться понять собеседника, его истинные мотивы, потребности, и тогда успех гарантирован. Сначала понять, а только потом быть понятым. Шестой навык относящейся к коммуникации по Стивену Кови. Синергия. Что же такое синергия? Это закон объединения потенциалов людей, не сводящихся к сумме этих потенциалов. То есть 1 плюс 1 не равно 2. 1 плюс 1 может быть равно даже 11. Можете себе представить, друзья? Еще раньше, до появления слова синергия новомодного, существовало понятие коллектив психологии. Коллектив – это то же самое. Это группа людей, объединенных общими задачами и целями высокого уровня развития, достигшая больших-больших высот. И синергия – это не просто объединение потенциалов отдельно взятых членов вашего коллектива, а кратное умножение этого потенциала, когда люди объединены задачами и искренне горят вашим проектом, тем, чем вы занимаетесь. Синергия – шестой закон. Седьмой навык. Затачивай пилу. Почему же он так интересно называется? Все здесь дело в потенциале, у каждого человека есть определенные ресурсы, которые есть прямо сейчас. Энергия, знания, знакомые, деньги и Стивен Кови говорит о том, что нельзя постоянно пилить, пилить, пилить, пилить, потому что ресурсы непременно закончатся. Это все равно, что вы сядете в автомобиль и будете ехать, ехать на нем, не заправляясь. Бизнес закончится, вы остановитесь и все, дальше двигаться не будете. Вы должны отдыхать. Напитываться новыми впечатлениями, эмоциями, э, применять какие-то новые вещи в вашем бизнесе или просто в вашей деятельности. И Стивен Кови выделяет 4 бака, 4 направления пополнения ваших ресурсов. Тело, эмоции, интеллект и душа. Помните, вы не можете постоянно пилить, не пополняя ваши ресурсы. Седьмой навык. Затачивай пилу. Друзья, оцените и напишите в комментариях, насколько у вас развит по 10 шкале тот или иной навык. Например, синергия 5 баллов, проактивность 4 балла и так далее. А я присоединюсь к обсуждению.